Всем привет, на связи мистер Офицер, и. Дел, всем здорово. И мы продолжаем стрелять, бить, убивать в игре Mortal Kombat. Именно так, и сегодня у нас получается нупс, а и вот в ответном Именно так. Ну что, пробило полночь, особо знакомить не, не будем, тут мощный телекинез и скольжение тени. Но у меня шуржащий улей со стайлами, смертоносные рой, жук с таймером и бомбардир. Вот так вот, а. Неплохо, неплохо. Так, ну что, куда пойдем? Где пойдем попросивши? на какую-нибудь, не, пойдем на какую-нибудь серую карту, вот Серый. на такую налогового города. Чтоб тебя не было видно. Да. Ах, ты. Да. Mm -hmm. Попробуем сейчас на тебя рои накидать. Давай, попробуй. Смертоносные. Mm. Nepлохо, неплохо, неплохо. О! Вот так, да? Так. Ага, вот так. Чего? Вот так, да? Ох ты! О, личинку откладываем. Ох ты! Здрасте! Nee. Да! Отправить меня решил, да? Угу. Все-таки у меня внутри си синявка. Чего? Угу. Ах ты я. Yeah. Хорошо. Жук с таймером какой-то можно долбануть в воздухе. О. -о, -о. Да. Попался. Ух ты, Ух. как ты жестоко начал долбиться. Да. Да? О-о-о-о-о! Это я вовремя. Это я вовремя. Жук с таймером. Ах ты, ⁇ р. Ага, вот так, да? О, это был он. Ага, хорошо. А вопрос, где он? Ну... Так. ах ты ё. Что? о, -о, -о. Ах Какие ты. Ёлки, у меня папа. штуки жмутся, а? Да? Здрасте. А -а -а. <смех> ну, да, ты же у нас. Попригунчик! Да. что ты там хочешь? Откладывай всякие какули. А -а -а. я заметил. Ах ты, ё. Иди. Ай, захвата, кусочек. Да. Да, ох, ее. В смысле? Блок? Я уже, когда слышу, я все знаю про тебя. Ай, ай, а вот этого я не ожидал. О, да ладно, крашенка ещё. Не. Чё ай, ай, ай яй яй А в смысле? Вот так вот. и. Ёлки-палки. Что произошло? Не успел прожать, Кошмар О, какой. Муха улетела. Ну, улетела и хорошо. Большая муха улетела. Mm -hmm. Сейчас сколько много яиц. Yeah. Ну да ладно, ну да ладно. Ну чё, погнали по новому бойцу. Убираем бойца. бойцу. Ну точнее стиль. Стиль бойца. Так, ну что, тут у нас получается следующий стиль вечная тема. Призрачный шар, защитный серп и теневые порталы. Но я буду выжившая особь. С поцелуями вдовы и крылая. Вееро причем. крылая, ну да. Так. интересно, мы сегодня попадем. Хм. К тебе домой. Очень интересно. <laughs> mm -hmm. Ну, неплохие у меня Поч способности. Почти одинаково они юзаются. Ну, почти не считается. Окей. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ух ты, йо. Личиночки. Так. Ух ты, йо. Ого. Вот так а -а -а. еще. Вот. Да. Угу. Ух ты, йо. Ух ты. Я так могу. Можешь? А вот так ты можешь. Ух ты, йо. Ай-яй-яй что то у меня там начало получаться, а вот чё... Мы никогда уже не узнаем. Я же сказал, никогда не узнаем. Мари, симба. Да. Да палки, а? Ай-яй-яй-яй-яй. Oh. Wow. Попался! Попал. Мысли в воздухе. Даже так можешь. <плёжит> да. <сёжит> так ты ее. Ё... Да, захватик. Забыл я как там надо ездить. Опа. Вот так надо ездить. Нет, Ой, вот Кошмар какой. Как мы полетали. ой да. ой Полетал? Вс. Ага. Ай, блин! <смех> да в смысле? Так. <смех> вот таким мелким ударом я О, смог. Ядовитый убить крахмал. Тебя. Ага, вот так, да? Как-то тут можно выпускать всякие какули. Ого. Нежданчики. Вот так еще. <зраф> Ах ты. Ч ⁇ -то я смог заюзать. Да в смысле я туда же вернулся. По красоте. Попался. Ой, -ху -ху. ой, ой, ой, ой, что за кокуля? Нет, нет, нет, просто нет. Как тебя, да, сделать? Ой, блин! Кусочек, блять, твои блоки. Ой, ой, ой, больно. Да, вот так вот. Так. О. Ой, -ой, Ой, да. Ой, блин! Yeah. Кошмар то какой. Вообще кошмар. <смех> да, ёлки зеленые. Да. Да, этот теневой серп вообще ни на что не годен. Ну ладно. Ху. Давай посмотрим, что сейчас будет. Да. Пиршество сейчас будет. Я более чем у. Налетай! <свят> <Brake> <ку languages> ну да. А где мой ройты? Ребята, ребята походу, уже пошли отдохнуть. Они уже усытые. Они успели покушаться. Ну а что пойдем? Так, ну что, погнали тогда, посмотрим, что там у нас по третьей способи. Ну да. Так, -с. ну что, у меня тут, короче, есть для тебя сюрпризик. Тут серпы-духи, а облик у -у -у -у. один из недавно добавленных. Вот Ничего себе. И э, в серпе и духах у меня есть серпы-духи, естественно, бросок серпа, сфера духа и телепортация с серпом в воздухе. Отличненько. Но у меня королева жуков, соответственно, с паразитом еще. Так что вот так вот. Какой-то как паразит. Будет. может быть королева жуков с тобой же. Так вот. Так, и опять у нас не выпал твой дом. Мы сегодня туда не пойдем, я так понимаю, да? Да он не хочет. вот это было хорошо. Я же на охоту вышел. Ну да. Ух ты. Да. Красивишные. Это маска. У тебя даже рот не открывается. Но это маска. <свят> Ах, то вот так, да? Даю ага. театр так. Угу. Ага. О. А ага, вот так, да? да что ж такое-то? А? О. На. Да в смысле? Оп, оп, оп. Да, ладно, хорошо, иди сюда. Фу. Отдохни, полежи. Нет. Че ай-яй-яй-яй Ой -ой -ой -ой -ой, все-таки кусанул да а, жесть не стал я тебе обдувать победу ну да возможно могло бить так Хорошо. кстати королева жуков это вот чисто вот просто вот у нас вот эти штучки которые вокруг нее летают И ничего более как я понял или как-то можно что-то сделать с ай ой ой ой ой ой ой ой ой вот ой ой вот, так так вот хорошо ой ой ой ой Нет, а, вот так, да? нельзя так делать. На! О -о -о. <свят> Фу, как с тобой потнуто драться, Я а? тень тебе помогать. О, самолеты. Вроде вертодрома рядом нету. <свят> <свят> <свят> Ох, йо. А. Так, вот так. захват она. Че, Да. хо хо хо хо хо Нельзя так девушку обижать. <смешки> ох нифига себе! Да, вот так Опачки. Ну, Ох, так йор. вот. Так. Жесть. Полная жесть. <с потный <с был бой потный. Да. Диворка, кстати, сама там заюзала всякую фигню. Да -да -да, ты тут вообще ни при чем. Да. Ты просто там жал что-то. Я хотел фатулить и долбануть. Она... Ну, она решила, что хватит тебя фатулить. Она решила показать, что есть вокруг. Ну, ладно. В общем, сейчас ты увидишь адского ханя. О -о -о. а Именно би ханя. Ничего себе. Получается, ну, Сайбот это бывший Сабзира. Самый первый, которого отправил Скорпион. В замечательный ад. И, собственно, из этого ада мне достался удар тени, ныряющие тень в воздухе и немного теневых порталов. Ну, а я буду просто сверх, потому что сверх Рой и Сальто. Долго думал над названием? Да, ты просто сверх. Да, к тебе домой мы сегодня не попадем. Вообще никак. Нет. Сегодня не твоя временная линия. Да. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Столько серпов у тебя внутри этой шкуры. Много и все разные. Да в смысле? тебе не нравится ладно ой ой на на на вот так вот да вот так вот да <laughs> сверху я заюзал но ты. писано знаешь что делает когда ты меня бьешь он тебя бьет но что-то я не замечаю этого а я тебя стараюсь способлить бить какой-то он маленький тебе урон нанес я посмотрел ой ой ой ой, О -о. ой, -ой, -ой, -ой. это что сейчас такое творится это какая-то жесть происходит. Так. Ах, вот так. Да, есть такая штука у меня. Нет. -а, Чиз... Уже нет. <связывая> <связывая> На. Атаку. Да. И вот так. Замечательно. Вот так вот забрал меня. Да. Ох ты, ты черепалку брала ну может быть. Ой-ой-ой, крашенький. Да крашен. Я я улетела. Телепортнулся я. Ой. Не хочешь? Ну как хочешь? Воу. Да, эти мухи не особо делают дело надо их покарать да что ж такое то ой ой это дистанционный бой да Ну я перейду тогда в нападение с твоего разрешение ух ты ё как я в блоке ну ладно жесть какая нет. Почему нет? Да, в смысле? Ты еще меня сейчас заб... забьешь? Да, есть такое. пока так не немец? А тут в смысле. Э -э -э -э -э. Вот Ах, так. Ты колесико Даже блок, ну хотя низкий блок был. Скорее всего, так у тебя была верхняя. О, Тебе не имеется узнать, что у меня внутри. А, что это за фигня? Что это за фигня? Фаталити. Ты чё, чужой? With... Кого ты высрал у меня? Да так, друга, буду кутаться на нем. Ну, катайся на нем, обкатайся. Да, как мы будем кататься, вы уже увидите в ближайшем видосике. Обязательно подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, оставляйте комментарии, прожимайте колокольчик. Да, ну а с вами сегодня был Дел и... Эфи Всем огромное спасибо за внимание и всем пока. Всем удачи и всем пока.